Не верьте ни единому слову только потому, что так говорил Будда. Проверяйте все на собственном опыте. Будьте путеводным светом сами себе. Будда Шакьямуни Всем доброго времени суток! На свете существует много религиозных учений, в которых практикуется вегетарианство. В основном это различные восточные религии – индуизм, буддизм, сикхизм и другие. Моральную сторону вегетарианства я рассмотрел в одном из прошлых видео и сделал вывод, что для оправдания отказа от мяса с точки зрения нерелигиозной общечеловеческой этики аргументов недостаточно. Но как быть, если религия предписывает вегетарианский образ жизни как единственно верный? Давайте разберемся. Несмотря на то, что в религии одним из ключевых элементов практики является вера, все же не стоит верить всему, что написано в священных книгах, слепо и безосновательно. Любые положения в религии должны подвергаться тщательному анализу и проверяться как логикой, так и известными на данный момент научными данными. Это только в маня-фантазиях мамкиных атеистов, верны тупые. На самом же деле серьезные духовные практикующие должны разбираться в современной научной картине мира ничуть не хуже атеистов. Ведь надо же как-то отстаивать свою точку зрения. Итак, у нас есть распространенное в восточных религиях утверждение, употребляя мясо мы накапливаем негативную карму убийства. Давайте разберем его. Сперва нам нужно понять, что же такое закон кармы, каким образом он действует и каков его механизм. Я думаю, все знакомы с законом сохранения энергии хотя бы по школьному курсу физики. Закон кармы работает похожим образом. Все наши действия, позитивные, негативные или нейтральные, не проходят без последствий, а сохраняются в нашем уме в виде непроявленной энергии, которая при определенных условиях проявляется и ведет нас к событиям – позитивным, нейтральным или негативным. Да, кому-то в существовании такого механизма сложно поверить, но в его действии можно убедиться на личном опыте. Им многое можно объяснить и он полностью согласуется с физическим законом сохранения энергии. В нашем мире ничто не может взяться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. Каждая причина имеет свои последствия. Закон кармы – это не какой-то мистический атрибут, работающий исключительно в восточных религиях. Это закон природы, открытый в свое время древними мудрецами. Его вполне можно считать частным случаем закона сохранения вещества и энергии, хотя, наверное, правильным даже было бы два последних считать частными случаями закона кармы. Просто более грубыми, проявленными в материальной форме, благодаря чему их легко вывести опытным путем. Действие закона кармы распространяется на наш ум или сознание, поэтому важным аспектом этого закона будут не только наши действия, но и наши намерения, мысли, ощущения в момент совершения этих действий. Например, возьмем убийство. Да-да, это неприятный пример, но на нем легче всего все объяснить. Итак, многие согласятся с тем, что убийство человека – это плохо. Но как быть, например, с тем, что вы оказались в автобусе захваченным террористом, который угрожает пассажирам катастрофой, и у вас при этом случайно оказалось оружие, и, следовательно, вы можете полностью нейтрализовать его? Существует четыре фактора нашей кармы, которые будут либо смягчать ее, либо наоборот делать ее последствия тяжелее. Это намерение, совершение действия, результат действия и наши мысли относительно результата. Возьмем случай с террористом, захватившим автобус. Что мы имеем? Намерение нейтрализовать террориста и спасти пассажиров. Полностью положительное. Действие. Допустим, мы стреляем в террориста с целью нейтрализовать его. Здесь все понятно. Это негатив, так как мы в любом случае причиняем этому человеку вред. Результат. Здесь все зависит от того, убьем ли мы человека или нет при выстреле. Это может привести как к лучшим, так и к худшим последствиям для нас. Наконец, наши мысли относительно результата. Мы можем испытывать как удовлетворение, так и сожаление. И это также повлияет на последствия совершенного, с которыми мы столкнемся позже. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А как относится все вышесказанное к теме ролика? Элементарно. Возьмем эти четыре фактора кармы и проанализируем, что происходит в тот момент, когда мы употребляем в пищу мясо животного. Намерение. Намерение убить у нас нет. Мы употребляем уже готовый продукт с целью утолить чувство голода, восстановить силы, восстановить свой организм и тому подобное. Единственным негативным фактором, который может присутствовать в наших намерениях, будет привязанность к вкусной, но тяжелой и нездоровой пище, из-за чего в будущем у нас могут возникнуть проблемы с организмом. Поэтому в еде лучше быть умеренным и неприхотливым. Действие. В самом акте убийства мы не участвуем. И если кто-то скажет, что употребляя в пищу мясо, мы становимся соучастниками убийства, то это бред. Когда мы платим деньги за мясо и тем самым финансируем деятельность скотобоин, то это настолько косвенное участие, что на фоне того, что с наших налогов, например, идет финансирование войн где-нибудь в Сирии или Украине, где убивают людей, это кажется настолько несущественным. Почему, например, вегетарианцы не выступают за отмену налогов и прекращение финансирования армии из нашего кармана? Ведь из-за этого мы все косвенно становимся соучастниками убийств людей. Результат. Мы употребляем пищу, тем самым восстанавливаем свой организм, благодаря чему можем приносить пользу обществу и всей планете. И между прочим, те животные, чье мясо спасает нас от голода и продлевает нашу жизнь, накапливают очень сильную позитивную карму, которая впоследствии позволит им переродиться людьми. А ведь этого наши уважаемые кришнаиты почему-то не понимают. Наши ощущения от результата. Здесь все сами поймете, я думаю. Мы получаем удовольствие от еды и в этот момент у нас совершенно нет кровожадных мыслей о том, как же здорово было, когда эти свинки и коровки страдали на бойне. При этом мы можем в момент употребления мяса животного искренне сожалеть о его незавидной участи на бойне и молиться за его благое перерождение человеком или домашним животным, которое будет получать очень много любви и заботы от своих хозяев. Конечно, разные мировые религии по-разному относятся к вегетарианству и мясоедению. Авраамические религии вообще не придают значения этому вопросу. В индуизме и джайнизме отказ от мяса, а часто еще и от молока и яиц, является необходимым условием практики. В буддизме же вегетарианство приветствуется, но не навязывается. В Тибете, например, большая часть страны вообще непригодна для земледелия и питаются тибетцы в основном за счет скотоводства. При этом это не делает их менее достойными духовными практикующими, чем, например, индусы, среди которых вегетарианцев от 20 до 40%. процентов. Когда стоит вопрос употреблять или не употреблять мясо в пищу, нужно принимать во внимание как географические особенности проживания, так и индивидуальные особенности организма. Так, например, даже 14-й Далай-лама в определенные периоды употребляет мясо животных, потому что так ему предписано врачами. Вообще, кстати, именно буддизм и христианство предоставляют замечательные возможности для большинства людей отказываться от мяса на определенные дни, благодаря своим так называемым постам. В принципе, если у вас есть желание хоть как-то помочь животным, но вы не можете поменять свой привычный образ жизни, то отказ от употребления мяса в определенные дни или отказ от определенных видов мяса может решить эту дилемму. Лично я стараюсь придерживаться именно такого режима питания и считаю его для себя оптимальным. Ну и в очередной раз хочется сделать вывод, который был еще в моем первом ролике про веганов, снятом 2 года назад. Есть или не есть мясо – это личное дело каждого. А всем без исключения, вегетарианцам и мясоедам я бы посоветовал быть добрыми друг к другу и не устраивать срачи по поводу того, кто питается более правильно. Друзья, не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на мой канал и смотреть другие мои ролики. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах. Пока-пока!